Есть отличное упражнение на формирование ответственности и борьбу с эгоцентризмом. Великие религии имеют тысячелетнюю историю и опираются на этот прием. Он себя доказал на практике тысячелетиями. Пост держать, заповеди исполнять и прочее, прочее. Да? Научиться регулярно себя ограничивать в потреблении. Почему? Потому что это воспитывает вашу ответственность. Еще интересная такая штука, что ограничение — это… Катализатор творчества. Художник на белом холсте рисовать не может. Ему сложно. Зато мастера, которые из дерева вырезают всякие фигурки, они всегда счастливые, довольны, и у них на поток поставлен. Почему они говорят, что у них все хорошо? Они говорят, я когда из дерева вырезаю, мне особо ничего делать-то не надо. Моя задача заключается в том, чтобы взять деревяшечку и просто лишнее от нее отсечь. Потому что сама деревяшечка, как заготовка, подсказывает этому мастеру зодчему, что из нее нужно сделать. Она уже закладывает в него ограничения. Очень классно давать сотрудникам задачу, не из серии того, что принеси мне то не знаю чего, в случае, когда нужно изобрести новый продукт, а давать ограничения. Так я хочу, чтобы продукт был только в сфере колбасных изделий из мяса птицы. А можно хотя бы шашлыки? Нет. Только колбасные изделия. Вот в этих ограничениях должен сотрудник придумать что-то новое. Но с другой стороны, ограничения еще дают такую интересную штуку. Если мы научились себя ограничивать в малом, в потреблении, у нас воспитывается ответственность.